Идут Ребята, всем привет! Вы на канале Видео Baby, либо же Видео Baby Life. У нас два канала. Подписывайтесь, ссылочка в описании. Сегодня, как вы уже поняли, будет брат над папой. Пэн будет, якобы меня убили, ограбили, мне отрезали руку. Я такую руку заказала на Алиэкспресс, так что если вы хотите заказать такую уже, переходите по ссылочке в описании. Тут как бы будет куча крови. Честно, реально, мне кажется, реалистично выглядит. По крайней мере, как вы думаете, пишите в комментариях. Я взяла кофту. Кофту. И шорты. Я потом переоденусь. Это тоже все будет в кетчупе. Ой. Я в кофту хочу, в саму руку засунуть... Такой вот, даже не знаю, затряхму можно сказать. И как бы свою руку я туда засовывать не буду. И просто будет все в крови. Честно, я не знаю, как папа на это отреагирует. знаю <связывая> папу, у сейчас милиция будет и куча всего. <связывая> Главное, чтобы я тоже выжила после этого пранка, потому что меня, скорее всего, просто убьют. Он, кстати, тоже должен -то скоро прийти. Блин, просто... Естественно, я, я боюсь, потому что я даже не знаю, чем это все может закончиться. А вам остается поставить лайк, писать комментарии и смотреть это видео. Также, ребята, советую не перематывать видео, потому что вы можете пропустить очень много интересного. Еще я сказать, что у меня есть вторая камера. Я ее уже установила, я вам потом ее покажу. А сейчас нам остается просто готовиться к своему пранку. Так что, поехали. И там, мы сейчас будем вещи. То, ребята похоже немного хотя бы на ограбление сейчас мне нужно пооткрывать все якобы тут здесь что-то искали и я думаю еще положу какие-то вещи чтобы не только одежда валялась открываем открываем так Ой -ой -ой. я чуть не сломала ногти как открывать ничего, ну ладно. Берем шнуры. Отлично. Я думаю, пойдет. Я сейчас, в принципе, все сделала, ну почти. Я сейчас вам покажу от первого лица, как это будет выглядеть. заходит, такой смотрит. Туда будет переступать. Такой смотрит, все открыто. Тут вот так вот все разбросано. Тут открытый шкаф, все валяется. Вот это вот я заберу, потому что это я буду одевать. Разбросала так вот шнуры. Дальше валяются вещи. Вот что происходит здесь на кровати. А впрочем. Вот здесь вот буду лежать, собственно, я, вместе с кетчупом и всем остальным. Так, сейчас Можно аккуратненько сделать. В принципе, вот так. Сейчас покажу. Ну, здесь вот я намажу кетчупом и рядом просто положу вот эту вот руку. бы отрезали. И единственное, что здесь просто нет маникюра. Вот это уже плохо. Ребята, я уже сделала, я уже переоделась. Я сейчас сделаю еще такой распахванный хвостик. Сейчас возьму такую портовую помаду На кого-то похоже. Сейчас я возьму тени. Я плохо вижу, но. Блин. Ладно. Типа меня тут били и сбивали на шее всё. я думаю так будет достаточно Сейчас будем ложиться и обмазывать все кетчупом ой Да, типа можно сделать. Ребят, сейчас видно только мои ноги, ну в общем, я сейчас реально как робот видит. И теперь кто-то все потом убирать будет. Да я тут пока ходила уже запачкала стенки в кетчупе. В принципе норм. Так, ребята, у нас в принципе все готово. Сейчас чтобы папа пришел побыстрее. Я его наберу, скажу, что к нам в дом кто-то ломится, в квартиру, и, и короче, быстро отключусь. И потом нам останется его ожидать. Так, все, я сейчас его буду набирать, более мне страшно, так это просто ужас. Фух, надо как-то ещё так сказать правдоподобно, чтобы он поверил. Фух, ребята, поддержите меня лайком, пожалуйста, чтобы было спокойней. Ладно, я ему звоню сейчас. Ну дверь кто-то ломится папу все я сказала спокойно так все осталось теперь отдать папу у меня наверняка сейчас будет звонить кстати я отключу телефон Потом. сейчас я, я поставлю режим самолета все так телефон куда-то что все теперь нужно быстренько сейчас сложиться. и все Лера, что ты так? Вера? Лера, Лера тво... Слышишь ты, блин? Что... Ты охренела, нахера ты так делаешь? Лера, ты больная на голову? Есть чуть -чуть. Я с тобой больше не разговариваю вообще. Я летел сюда как дебил, блин. Нахера ты это делаешь? Тебе делать нечего. А видео привет помахать. Я понимаю, привет помахать. Вот камера стоит. И да. Нафига такое делать? Я ж тебя предупреждал, мы уже разговаривали насчет этого, Олег. Ну я. Шутки шутками, эти хайпы, нахера ну надо? Я ж тебя просил, ты мне обещала, что ты так будешь, больше шутить не будешь. Пипец, я... меня трусит его, ты же гонишь. Офигеть, блин. Ставь кетчуп аккуратно. И Может, футболка б... сзади твоя белая. Тоже аккуратно. Боже, что ты понаделывала? Я даже не успел посмотреть. <свист> я по ты Я пойду выпью. Ты убираешь. <свист> я тебя сейчас уберу, блин. <свист> сейчас камера выключится, я тебе сказал. И потом будем разговаривать. Так нельзя делать. Ой. Ты шо, блин, у меня уже у меня же руки дрожат. Я в кетчупе. Да какая мне разница, кетчупи или не кетчупи? Кошмар. Купила? У нас покупала? Алиэкспресс. Офигеть, блин. Что ты понаделала у нас квартиры там Тут будет вещи постирать. Охренеть, бля, ну ты гонишь, честно, но ну у меня нету слов. Мне теперь придется пить таблетку идти. Белый футбол какой-то. Да я понимаю, пойду таблетку выпью, блин, у меня сердце болит. Лера, да я вообще не знаю, я уже не знаю, как с было заваживать на эту пеплю. А где эти таблетки вообще? Ну прикольно же получилось. Какие прикольные, Лера? Это не прикольно. Прикольно. Прикольно. Это совсем не прикольно, понимаешь? Я не собираюсь на таблетках постоянно быть, Если у тебя мозгов не хватает, так больше не надо делать. Еще раз ты просто так сделаешь, я тебя накажу. Нет, я тебе клянусь, я тебе отвечаю за свои слова. Ты потом в лагерь просто не поедешь, сейчас числа. Еще раз ты такое сделаешь, я больше тебя предупреждать не буду. Я говорю он при всех, кто меня... Ты на две камеры снимаешь. Вот все вот подписчики, кто слышит, еще раз ты меня пранканешь, ты будешь наказан. И будешь наказан очень жестко. Так, Лен, так делать нельзя. Вот именно так, как ты делаешь, ты тут, фиг его знает, что разнесла квартиры, блин, заставила меня нервничать. Я выехала, если бы я вызвал полицию? Ты мне звонишь, говоришь, что тебе кто-то в дом здесь, блин, окрадется. Это ненормальная ситуация. Давай бери все убирай с тобой, я это убирать не буду. Я поехал, потому что у меня, блин, я за съемками. Полностью убираюсь. все. Поняла? Ага. Ой, ой. Я уж сама звала не Нельзя так делать. Ой, ой, ой, ой. Ой, ребята. Все? Это колец. Грустненько вышло что-то. Ладно, сейчас будем все убирать.